Добрый вечер. Добренький. Откуда вы? С Москвы. С Москвы. Ничего себе. Как у вас дела? Как у вас жизнь? <связь> Все супер. Все супер. Все хорошо. А что так? Все хорошо. А, как, так? а что должен быть? А плачь? что должен быть? Плачь? Ну, я думаю, что да. Можно похоронить ее немножко? Я думаю, что да, но сейчас мало у кого все хорошо. Ну, в России все хорошо. А, вы там все хорошо живете, да? <рес> угу. У вас там все, все <рес> хорошо. Да. И проблем никаких ни у кого нет. А? И проблем ни у кого никаких нет. А какие проблемы? А какие проблемы? Не, может, у кого-то есть. Не, может, у кого-то есть. Не за, знаю, я за, да, за всех. Да. Ну, в основном все гуляют. Сегодня вот Красная площадь была. Погуляли да, людей Погуляли да, людей много. Да, да. Угу. Ну, это хорошо. Я вот тут... Туристы, Я, я вот тут знаю. жену ищу с Украины. Жену ищу с Украины. Чтобы Чтобы Хорошую площадь я Хорошую площадь я готовил и, и как думаешь, что ты найдашь? Ну, не знаю. Я не знаю, согласитесь? Так, может, в Украину. Что, что? Что, что? Так, может, тогда приедет в Украину, и может, тогда получится найти жену. Ну, я заберу. Ну, я заберу. Если найду. Если найду. Она себе. с тобой никуда не идет. Так, а может, лучше ты к ней приедешь, и тут оставайся. Ну, я... Ну, я... Приезжал уже. Приезжал уже. Я, я месяц как отдыхаю. Месяц как отдыхаю. Через месяц опять поеду. Через месяц опять поеду сюда. Куда? Украину. Украину. Вот пока отдыхаю. Вот пока отдыхаю с я... женой. Ага. А куда именно поедешь? По всей Украине, наверное. По всей наверное, Украине, будет. наверное, буду. Ага, в качестве путешественника, да? Ну, типа туристов. Или в, качестве, или в качестве тех, кто убивает украинцев? Я не убиваемся, мы защищаемся. Вы защищаетесь? Да. <Cult Kit> а, извините, не... от, от чего? От этих... Без дельников, которые нацистовывают Мы, вот, Мы хотим вот, чтобы, вы, чтобы хорошо вы хорошо жили так, ради, вас ради вас вы стараемся, стараемся чтобы у вас молодые девушки, молодые девушки жили хорошо, детей рожали, детей воспитывали, отжали, воспитывали Да, да, а насиловать кого... девушек это нормально, да? кого? От кого? А от кого вы защищаетесь? От нацистов, да? Да да да, да, да, да. Да, да, да. А нацисты на территории Российской Федерации, ну, они есть или нет? Или нацисты только в Украине? Не могу знать в, Не России, могу... Знать, в России, но вот у вас много. Их. У вас много их. Представляете, а -а -а. Вот представляете, поймали, поймали брала, да? генерала, да? Ну? Он весь сластик. Он весь сластик. Представляете, немецкий, немецкий фашистских сластик. И знаете и что? А зовсталь кто с вами? сталь кто, -сталь кто вот сдал? сдал. Вот он и сдал своих. Своих. Когда всех. Когда всех поймали там. Поймали там Вот то время я там вот был. То время я там был просто интересно вот, э, мнение вот, обычных типа людей, вот, ну русских, э, которые едут сюда и от чего-то нас освобождают, от чего-то там что-то спасают. Э, ну хотя, ну вас типа никто же не просил нас спасать. У нас все хорошо, у нас жизнь намного лучше, чем у вас. Почему? Но вы все равно почему? Нас, кстати, в смысле, а почему Почему лучше? Ну вас... у, у вас ногти красивые. Красные, Красные, ногти. Красные ногти вообще. Тоже. Будет тебе помогать да? Вот, ну так я же вопрос задала, ну от чего нас освобождать? Защищать, от, от чего? От, от нацистов, от нацистов. От, от каких нацистов? А кто вам сказал, что мы плохо живем, что нас надо освобождать? Ну вот так вот надо ну, вот надо. так вот надо, надо А кто вам такое сказал, что надо? И Зеленский сказал. Он, он сам не может вот так. Прилютно сказать, Прилюдно что, сказать что? так вы знаете, его сзади, его сзади американцы, американцы не, поймут, не поймут, говорит, я, говорит, хочу я, говорит, денег хочу, говорит, заработать. немножко заработать, и, говорит, и у них взять, у них и, взять. Вам помочь, и вам вот помочь, говорит, вот, вот так, сейчас немножко сейчас и, потерпим, говорит, потерпим, еще, все и все нормально будет, состав состав Украина в состав России войдет, говорит. Украина никогда не войдет в состав России. Никогда. Поживем, увидим. Нет, Россия в состав России. <и> <echoes> <п drilled> Ну, ладно, хорошо, ладно, ладно, ладно не переживайте, да, не все, переживайте будет все будет хорошо. Послушай, а зачем, э, ну, хорошо, вы там что-то освобождаете от нацистов, от э, фашистов, а зачем людей освобождать просто от жилья, от их дома? Тоже вопрос. Вот сейчас от, ну, отвечу, вот сейчас на, этот отвечу на этот вопрос. Я вас эм, слушаю. Эм, эм, вот, эти фашисты, вот эти фашисты, вы живете вот, же? Вы живете же? Они снизу, Они снизу прикрываются вас, вами. прикрываются вами. Вот иногда вот приходится, иногда вот, приходится вот такое... Жертвовать с чем чем-то надо. Чем жертвовать человеческой Они... жизнью? Они... Допустим, не вы, допустим не вы, другие вот. попадаются под, попадаются это. под это. Они... Они... Жвой щит вы получаете. Вот допустим... Ну... Вот допустим... Мы идем, Мы идем. А они прикрываются вами, мирными, мирными людьми. Так тут все мирные, а тут все хорошие, но это только вы, дало. Ну, я знаю хорошие, вон вы из такие хорошие.